И вот здесь мы на фестивале итальянского искусства. Конечно, это не просто фестиваль. Я вспоминаю, сегодня субботу, 26 сентября 2015 года. И вот, пожалуйста, Италия. Это, конечно, всевозможные виды. Их очень много. Они прекрасны. Это все рассказывает в Риталии. Все, что нужно для маскарада. Вы видите эти замечательные платья. маски. приходят из Венеции. И они для в феврале. Это Не для каждого дня. Не для каждого дня. для This one is a great question and the celebration O sei, mi cucerì con la tua libertà La tazza, la tazza, il cantito, la nottea bella songs next is a get Roma which is uh, actually from the movie at the same time 1955 Mario La Ну вот мы продолжаем наш репортаж с выставки итальянского искусства. Это называется «Наследие Италии». И сейчас мы хотим показать вам место, где показаны последние модели фирмы Ferrari. Это автомобили. Вот эта выставка, реклама, а вот эти последние модели фирмы Ferrari. А, легко видеть, что они очень отчаянные, они очень оригинальны по дизайну И совершенно замечательные характеристики в автомобиле Например, вот эта марка Ferrari вот Сейчас покажу вам более крупный план в Ее описание Это модель года. Производимая в 1926-2001 году, расходует 5,5 литров на 100 километров, развивает скорость 200 миль в час. Ну, 300 километров в час. Это хороший но здесь другие виды. Что привлекает? А, Одна и та же фирма Феррари, но мы видим сразу несколько стилей а, ярких. И очень интересные инженерные решения, цвета. И, конечно, любой мужчина, который понимает, что такое скорость, был бы очень счастлив иметь такой автомобиль. Что потрясает всегда, обработка итальянских автомобильных строителей. Ну посмотрите, это же красота, это настоящий дизайн, это ну, просто фантастика. Я не знаю, что можно сказать, какие слова, но очень хотелось бы, чтобы наши российские автомобили были конкурентоспособны с этими итальянскими моделями. До встречи.